Сегодня за день я провел два платных вебинара, на которых рассказывал про идеи для YouTube каналов, рассказывал какие идеи будут заходить, что будет в будущем на YouTube. Сегодня я расскажу кратко о том о чем я говорил и расскажу свои мысли о платном контенте. Конечно супер секретной информации и конкретных примеров я вам не дам, потому что давать их бесплатно было бы глупо, но просто потому что люди не ценят бесплатный контент, но об этом мы сегодня поговорим подробно. Итак, что касается платного контента, как вы знаете или вы не знаете, возможно и для вас будет сюрпризов, YouTube на данный момент это убыточный сервис, потому что огромное количество видео, довольно слабо работающая реклама, потому что ну, вы сами видите в России, когда у вас игровой канал, у вас рекламируются бритвы, рекламируются утюги, рекламируются иногда даже памперсы на мужскую аудиторию. Это очень странно, это очень плохо работает. Первые ласточки с платным контентом, с платным YouTube уже прилетели. Первые варианты монетизации подобных платформ, например, если взять пример Твича, на Твиче же есть платные подписки, есть. На YouTube по-любому будут платные подписки. Это вопрос, то есть ближайших лет трех. Это процентов, Это я просто вангую. Более того, я вангую еще такую вещь: что куда вы денетесь с подводной лодки, честно говоря. То есть если завтра YouTube скажет вам, что с вашего IP вы, допустим, можете в месяц посмотреть бесплатно 10 роликов, это мои домыслы, это не не, не, не какая-то конкретная информация, если вам YouTube скажет 10 роликов вы можете посмотреть бесплатно в месяц, а остальные ролики вам придется заплатить доллар в месяц, то вы или заплатите, или вы не будете смотреть контент YouTube. Если говорить о каких-то шагах да потому как будет это развиваться по-любому некуда деваться с подводной лодки повторюсь то есть нет аналога YouTube в россии достойного сто в мире такого же по охвату такого же по объему по оплате блогерам тоже нет youtube дико косяковый вы сами сталкивались мы недавно обсуждали с вами что на creative commons видео прилетают э, страйки э, ужасная техподдержка куча проблем с заливом роликов полно проблем у ютюба море их тысячи их этих проблем, косяков море, но тем не менее, ребята, это самый большой в мире сервис, самый крутой в мире сервис с видеоконтентом, и у меня в телевизоре нет сейчас телевидения, у меня стартовый мой канал, это YouTube, я уже говорил э, о том, что нужно делать сейчас на YouTube, я уже говорил о том, что многие старые варианты, дистрибуции контента потерпели крах и рекламная модель она не очень хорошо окупается поверьте модель э, финансовая будет окупаться намного лучше то есть если вы будете платить доллар это будет намного выгоднее чем держать кучу школьников которые смотрят через adblock. это объективная реальность господа это не я придумал эти деньги пойдут не мне в карман что касается развития контента то ежу понятно что нужно снимать не нужно быть гением чтобы понимать что на YouTube полно пустых ниш а что находится в этих нишах? В этих нишах в основном находится контент для взрослой серьезной аудитории. На ютюбе дикие проблемы, особенно на русском, с контентом серьезным для взрослой аудитории. Именно поэтому взрослой платежеспособной аудитории на ютюбе сейчас практически нет. Что нужно делать вам, что нужно делать всем нам? Нужно искать такие ниши, в которых будут сидеть взрослые. Поколение школьников, майнкрафтеров прошло. Новые школьные Майнкрафт-каналы практически не заходят, заходят только единицы. Если сравнивать, допустим, с автоканалами, автоканалы заходят намного больше. И ради интереса посмотрите, сколько стоит реклама на игровых каналах и сколько стоит реклама на автоканалах. Просто обратите внимание. То есть просто напишите лично, парят тройки автоблогеров, вы увидите, что это, это другие цифры, это другой рынок. Это не школьники, которые играют в игры. Это абсолютно другой трафик. Поэтому YouTube будет э, развиваться по-любому в ангу э, в направлении взрослых каналов. Будет по-любому больше взрослых каналов, по-любому больше людей, в том числе э, самых разных тренеров, инфобизнесменов, адвокатов, каких-то специалистов в своих отраслях. Везде, где можно будет консультировать онлайн, они будут консультировать онлайн. Это 100%. YouTube будет все больше становиться площадкой для дистрибуции бесплатного своего контента, а с целью его последующей монетизации монетизации через платный контент давайте покажу пример канала который реально вот будет работать в будущем Ага, это страйки на Creative Commons видео и Нет. видео пардон это я косяк ютюба хотел сказать но я уже рассказал без я вам просто покажу пример да мой канал как бы мы не берем в расклад давайте покажу вам дениса борисова многие его знают просто это классная схема смотрите на ютюбе он очень популярен в своей нише да? а что делается бесплатно дистрибутируется хороший контент делается интерактив ответ на вопросы все очень здорово и дополнительно есть инфобизнесовые проекты а почему это очень здорово почему это отлично заходит потому что человек себя зарекомендовал как мощный хороший специалист вот и теперь он спокойно может продавать свои курсы то же самое например делаю я на канале заработок в интернете 0 потому что все знают что я отлично разбираюсь в YouTube, ну как бы это объективная реальность вот поэтому это отличный формат отличный контент Выключу, пожалуй, Дениса, а то он на меня очень жестко смотрит. Нужно смотреть в те ниши, где можно будет давать людям какой-то платный контент. Независимо от того, насколько быстро YouTube станет платным вообще, нужно делать те ниши, в которых народ готов платить за интересную информацию. Я сегодня приводил интересный пример. Есть такой канал а, чувака, который на огороде там занимается всякими овощами, фруктами и продает видеокурсы и нормально зарабатывает на этом. То есть, вот это будет иметь э, успех, 100%. А плохо будут заходить каналы по Майнкрафту, по какому-то страйку потому что ниша уже переполнена, количество каналов очень большое. Про Доту-2 я уже вообще молчу. То есть, для старта это не самая лучшая тематика на данный момент. Вот, короче, я ванганул, через год посмотрим на результаты, в декабре вспомню про этот ролик, что я сказал тезисно. А платных платного платного контента будет больше люди будут больше монетизировать свои каналы по-любому будет еще больше рекламы а будет еще больше всяких курсов всяких тренингов и еще что-то с YouTube, будет больше контента для взрослых теперь выбор за вами вскакивать на эту волну или пытаться выехать на том на летсплеях по майнкрафту которые делали еще пять лет назад выбор исключительно за вами я ванганул это на самом деле видео даже не столько для ну это для всех нас видео и для меня тоже я хочу через год посмотреть то есть вот эти пять тезисов да? Посмотрим через год. Посмотрим. Вы, кстати, тоже можете сделать свое предсказание, что будет э, в будущем на YouTube. Декабрь самый лучший месяц, чтобы что-то ванговать, поэтому вот такое мое мнение.